Между прочим, автор канала Легкие деньги, ну или Изи тоже рассказывает про заработок в интернете, делает подборки различных сайтов, при помощи которых можно подняться, а также обзоры на экономические игры и инвестиционные проекты, на которых тоже можно неплохо рубить бабло. Качественный контент, ссылка в описании. Всем здарова, с вами Джойс, вы на канале «Как заработать в интернете». Есть новости, у меня новый интернет, и поэтому сайты, на которые я буду делать обзор, грузиться в самих видосах будут быстрее. У нас продолжается мониторинг проекта Fruit Money, у меня на балансе 3430 рублей, это по большей части реферальные. Сейчас зайдем в мой сад, все соберем, зайдем на системный рынок и продадим. Такс. Окей, okay. собрать весь урожай сразу Окей, okay. да Системный рынок Кстати, довольно быстро получился обзор Точнее, нет, не быстро Еще мы не закончили Окей, okay. продаем яблони Продаем груши Сливы И абрикос Такс, на балансе Давайте я даже обновлю Так, на странице, которую вы ищете Информация это получается нужно подождать. Кстати, по поводу фруктмани. Уже мониторю примерно 2 месяца, может быть даже больше. И проект до сих пор платит, что очень неплохо. Так, на покупке у меня 13 рублей. А, понятно. Да что ж такое? Вроде уже все. Далее. А, все, обновил. Все нормально. А, ребят. Можно зарабатывать также без вложений, это серфинг сайтов, об этом тоже рассказывал, ссылки на все обзоры по этому проекту будут в описании, сейчас я всю сумму выведу на PR-кошелек, а пока оставлю на паузу. Ну и как говорится, выплата успешно произведена. Перезагружаем, вы видите, что у меня на балансе 0.63, давайте еще раз, а то по-любому будут писать, что кодовый элемент, я уже привык к этому. И PR-кошелек, так, это не то, это файлы с видосами. А, в общем-то, вот 4708 рублей, понятно. Пер снял комиссию, Пер обалденная платежка, ссылка на нее будет тоже в описании, так же как и ссылка на проект Fruit Money. Кстати, проект Motor Money тоже от создателей проекта Fruit Money, и на том проекте, как и на этом, можно заработать, а, инвестируя, можно без вложений, можно на рефералах, можно раскручивая какие-то свои проекты и так далее. Поэтому всем пока Кстати, не забудьте подписаться на мой канал Кликнуть на колокольчик И еще будет в описании ссылка на курс Вот Матвея Северянина Это обалденный чувак, благодаря которому я открыл Канал по заработку То есть он меня вдохновил И вот у меня почти 200 тысяч подписчиков В этом курсе он расскажет вам, как заработать на ютубе и там реальные способы, если у вас ничего не получится, то вам деньги за курс он вернет обратно. Ссылка на курс будет в описании, там где типа 20 тысяч рублей на ютубе. Всем пока!